В прошлый раз мы говорили о том, что сначала нужно платить себе. И вторая вещь, которую тоже надо превратить в реальность, это сделайте так, чтобы налоги платили за ваши налоги. Вы спросите, это ли не парадокс? Конечно нет. Особенно, когда вы инвестируете в недвижимость.